И вот тут варианты. Вот, например, вариант. Вот тут я не расклеивал два кольца. Вот здесь вариант. Просто взял какое-то кольцо. Вот. Значит, из этих, например, вот эти зеленые не очень хорошо работают. Большие не очень работают. То есть вот оптимальные вот такого варианта. Ну, опять же, это все надо подбирать, смотреть. Это уже по вашему желанию. Как хотите. Значит, вот я говорю, не, мог, не могу показать вам вот такие варианты, потому что, ну, сжег. Единственное, что у меня находится вот такой, остался последний модуль. Ну, я заказал, вот они идут сейчас с Алиэкспресса, десятки штук. Потому что буду все переделывать полностью у себя. Вот то, что, ну, сейчас покажу. Вот то, что озонатор, вот этот мелкий, да. Вот, например, показываю. Видите, он работает. Довольно тихо. Но вот именно этот режим примерно такой же, как вот ребята делают стандартно. Вот этот вот, который рабочий образец уже, точнее не образец, вот он даже сильнее работает. Вот. А если я этот включу, то даже увидите, что вот... Сейчас у меня на 300 миллиампер тут, не 400 я забыл. Теперь разбираем, показываем. Вот видите, вот модуль зарядки здесь такой, который я вам показывал. Вот на 88,71 ну там умножитель внизу вот два кольца здесь вот та стандартная намотка которая была изначально единственное, что я тут поменял кольцо на медное так как то вот та фольга алюминиевая она вся уже выелась поэтому старайтесь если делать кольца, то все-таки на меди. И потолще, чтобы там было что-то такое. Вот и вся конструкция. Вот этот вариант. Вот он уже сделал на праве, И здесь уже применяется трефиляр по моей системе. Вот тут стоит умножитель. А там на... По-моему, 31.10, я уже забыл, какой стал. По-моему, 31.10, да. Да. Вот на 31.10 сделан модуль. Здесь буквально, а, да, я уменьшил тут витки. И вот такая система получилась. Мне пришлось это все приподнять, потому что тут все пробивает, проскалькивает. Тут все на пределе. Вот я, да, я давал 300 мА, потому что если давать, тут начинают уже вот просто простреливать. Вот сейчас здесь где-то от иголки до края кольца где-то 20 мм. Вот здесь 22 мм. Так что вот эти вот модули, они не очень мне они не понравились. Ну, они, конечно, сгорели, вот из них парочка еще рабочих, вот этих вот, но уже толку я не вижу с них. Но вот эти довольно быстро погорели. Очень критичны к, к напряжению питания. Поэтому с ними надо осторожнее. Эти не так боятся. Ну, хотя вот это вот я нечаянно на 5 вольт, я его врубил, например, на 12 вольт. Конечно, сгорел. Эту неделю назад еще спалил. Но тут уже я экспериментировал просто. Вот. И, значит, такие модули можно применять. Ну, вот я вам это уже показывал. Вот это более предпочтительно, чем этот. Но тут уже готовая USB есть. Если вас это не волнует, потому что он только работает, вот, фактически, только от 5 вольт. Вот на этой микрухе. А здесь же стоит другая микруха, и поэтому здесь от 5 до 12 вольт можно любое напряжение подавать. Вот одну я такую уже тоже сжег. Нечаянно подал 12 вольт тоже. Вместо 5. При зарядке. Вот, и она более нормально работает, потому что вот это, например, при 300 миллиамперах 12 вольт, вот этот, этот микроха сильно греется. При 200 и 5 вольтах идеально. То есть, вот для этого случая, вот это вот, и при малом аккумуляторе, вот что у нас получается. Вот, ставим вот так, вот у нас вот на 1000 миллиампер часов вот такой аккумулятор на то уже старейшего типа вот все автогенератор полностью причем работает по мощности вот если вот на 200 миллиампер он где-то дает чуть больше чем на тогда 7056 если 7056 я говорю дают 0506 вольта ну я имею в виду по амплитуде вот когда как я обычно традиционно замеряю вот через шунт один ом ставлю на выход вход, то есть на выход генератора слограф и смотрю амплитуду, вот 0,5-0,6 вольт амплитуды, это обычная. Это выдает где-то 06 И вот я разгонял, ну при 300 миллиамперах я разгонял где-то до 0,9, то есть это почти в полтора раза даже не почти, а в полтора раза больше, чем обычная традиционная. Но в то же время она не греется. И при те же 300 миллиамперах, но 5 вольтах, потребляет с 2,5 раза меньше. А дает мощность два 2 раза больше почти. Ну, 1,5-2. Вот эти можно разогнать до 2 вольт амплитудного. Вот 300 миллиампер. Ну, это уже... Если брать традиционные, то есть вот по вихревой энергии, не по этому, потому что здесь свои характеристики и потребления, здесь умножитель очень много съедает. Я имею в виду уже по, про вихревую энергию, то вот этой мощности можно разгонять да, до 2 вольт. То есть по мощности он значительно сильнее даже, чем вот эти вот те, которыми я пользуюсь уже вот сколько лет. То, что мне Валентин Дондор когда-то подарил их несколько штук. Вот, Причем здесь выход на 818 и 819 генератор собран, автогенератор. Вот, вот я делал автоном, но тоже мучился, потому что греется, приходится радиаторы ставить, КПД низкое, тоже 40% где-то. Три вот, аккумулятора ставил довольно мощных, почти 3000 чтобы 12 вольт хотя бы получить последовательно. И вот сейчас все это я буду менять, конечно, на эти. Потому что потребление значительно ниже в несколько раз. Почти два с половиной раза, два минимум раза, два с а то и три раза потребление меньше. Ну, смотря как варьировать. А выхлоп, ну, значительно приличнее. Но на этих модулях, в общем-то, Синус, конечно, не очень. Он так себе. В общем, если брать э, всякие торы, там, плоские, то, наверное, желательно все-таки придерживаться вот это. Вот, вот здесь чистейший синус. Я такого вообще не видел. Я думал, у меня осциллограф не очень хороший, так сказать, на компьютере стоит USB-шный, этот 205-й. Э, там мусорит много. Вот сколько я не смотрел на всяких разных, даже на 756, вот на вот этих мощненных генераторах. Ну, не очень там Здесь же, ну, просто идеальный он был. Чистейший. Вот самый чистый синус, который я видел. Я не сторонник чистого синуса, и тем более не сектант. Мне это, я уже сколько раз говорю, не важно, что у вас синус кривой. Это не важно. Главное, чтобы он не был слишком меандром. Потому что меандр, это уже другой случай. Да, я не говорю, что не надо меандр применять. Надо, но в исключительных случаях, еще раз повторяю. Здесь же, ну, как-то мусора много. В общем-то, для посоха, когда нужно какие-то вот, например, вот там какой-то курятник или там где-то в саду, в огороде, где-то большие площади обеспечить, да, в принципе, это без разницы. Там мусор, не мусор. Вот тут надо думать. Но тем не менее, я говорю, вот для посоха и в индивидуальных случаях, когда мне надо вот, где-то вот на выходе. С таким потреблением, то к тому же миниатюрность полнейшая получается. Вот, я же говорю, вот мощный генератор. По... Сравните. Это и это. Причем здесь нет ничего, никаких аккумуляторов, ничего зарядных. Тут уже все готово, автоном. Тут еще надо 24 вольта ему подать. Ну, 20-24 вольта. С внешнего. Это еще такой блок, если это брать аккумуляторы а тут все USB подключаете надо вот пожалуйста работаете а с этим вообще получается я вам когда-то говорил про спичный коробок вот пожалуйста тот же тысячник видите опять вставляете можете вот эти модули вот так и так но не обязательно. А можно такой, опять же, модуль. И вот, видите, все влазит. И никаких ни радиаторов, ничего не надо. Вот такой вот модуль обеспечивает вас на несколько часов. Где-то на часа 4, 4-5, да, он обеспечит вот работоспособность. То есть на несколько дней. Если по часу даже брать в день использования, ну, индивидуально, то вот на несколько дней хватит. А если еще сюда вставить, то еще, получается, на неделю. Вот я вам показывал вот эти вот, вот еще такой не показывал вариант. Вот взял когда-то корпус, у меня он, наверное, сколько лет, 20 валялся этот модем. Может помните USB-шный, еще на обычные телефоны 56К, это было вообще шедевр. По тем временам. Ну вот валялся, валялся, куда мне его. Вот, А корпус красивый. Вот все вытащил. Вот переделал заднюю, пожалуйста. Поставил аккумулятор. И мне это где-то здесь на 3 ампер часа. Вот. Обычный тот генератор, который был. Вот на трех деталях, то, что я вам это. И все. Вот тут зарядное. Все тут есть. Вот. От 5 до 12 вольт зарядка. Вот. И сейчас буду сюда встраивать, конечно, вот этот. При сопоставимом потреблении мощность тут, ну, просто деваться некуда. А сюда можно поставить вполне вот. Тут уже все есть. Как я вам показывал, вот помните, только вот я вот не показывал, что здесь вот модуль зарядки. Видите, это стоит. Который от 5 до 12 вольт вот этот. Но вот это я буду менять, конечно, на вот этот. Потребления вообще никакого получается. То есть тут 2 стоит аккумулятора под 1000 часов то есть на 2000 за глаза, куда угодно. Это вот примеры. Теперь возвращаемся конкретно опять к изонатору. Самое главное, в общем-то... И вот что получается у нас, ситуация какая. Вот, например, я вам уже тоже показывал, тоже рассказывал, как вот. В этом я встраивал, это вы все видели. Но это было бы опять же с обычным генератором на трех деталях. Тут аккумуляторы, тут вот генератор еще модулирующий. Вот, к примеру. Вот два аккумулятора на 6000 Ач. Ну, можно какие угодно, можете такие ставить. Факт то, что здесь уже все, зарядка есть. 5 вольт здесь уже есть. И что мы... Вот, берем вот такую вот заготовочку. И у нас готовый корпус для озонирования. По-моему, почти ничуть не хуже, чем вот такой, правда? Даже со стильные индикации. Ну, это даже занадто большое. Тут его хватит, но очень надолго. Причем, смотрите, вот два аккумулятора стоит. Сюда еще можно разместить. Ой, что я... Здесь зарядка-то уже есть, все есть. Вот или такой. Но правда тогда надо повысить до 12 вольт, а до 12 вольт мы повышаем вот этим. Только плоским более. Или вот. вот этот вариант. Вот, даем 12 вольт и вот это. Ничего не греется, тут ничего. А здесь у нас вот торс с озонатором. И вот такая конструкция, вот этой хватит, но, я не знаю, там можно обслуживать сутками людей, то есть целые поселения. А заряжать только вот там раз в неделю. Или вот, как я вам показывал, тоже поменьше вариант. Вот, пожалуйста. Как вам такое? тоже сюда вполне входит этот тор вовнутрь, тоже пара аккумуляторов, генератор все, вот у вас готовые фонарики управление и так далее можно даже вот разместить вот у меня например тоже собирался давно все сюда что-нибудь строить вот, корпус приличный, он 2 бакса где-то стоит для led тестер. Но можно использовать его, вот, объем. Вполне, сюда можно что-то, и вот, стильно смотрится. Ну, это для генератора чисто. Про такие я уже не говорю вообще. Вот, пожалуйста, пару аккумуляторов и делай, что хочешь. То ли озонатор опять, может, в таком виде доставить и все вот все что я вам хотел показать рассказать значит вот еще от тех же зарядок вот пожалуйста вот как от этого вот такой только сама плата сам модуль вот точно такой же с индикации тут уровня заряда вот как здесь С выходом, USB, входы, подсветка, все что угодно, тут можно получить. Ну, правда, это уже более старого типа. Для более новых аккумуляторов, те же, например, они на 4.4 или 4.35 вольта, надо все-таки более новые модули, чем вот эти все. Но дорогим, не стоит пока дорого, низко раздороже. Так что вот пользуйтесь. Смотрите, что я вам показал. Все ссылки на вот эти все модули я, конечно, дам. Разбирайтесь и думайте, что с этим делать дальше. Да, и еще. Значит, то, что я вам все это показываю, то, что кому-то может что-то не нравится, так не делайте. Если не нравится, не делайте. Не надо меня тут на меня наезжать, что я вам что-то тут подсовываю или что, или вам это не нравится. Ну, не нравится, не делайте. Я вам показываю то, что можно сейчас использовать, причем очень эффективно. При помощи вот этих вот модулей можно поднять очень сильно мощность осонатора, если это необходимо, или резко увеличить экономичность, то есть вот эта автономность работы, так как все-таки в обычном традиционном виде, вот, например, вот этот традиционный, который сейчас уже он будет, вот сейчас они уже по моим рекомендациям будут переделывать все полностью вот на такие модули. Но вот этот вот экземпляр пока на 7056. Вот там стоит вроде аккумулятор, и все, вот видите, все это. Но в автономии его хватает, ну, вот он на 4 минуты у него таймер. Хватает где-то, ну, на 4-5-6 максимум включений. Все, дальше опять заряжать. Не очень весело. Так что я вам все показал, все достаточно. Всем до свидания. Пока. Показываю на малые. Так работает. Так выключил. Вот так вот. 5 вольт 0,3 ампера. Полтора ватта. Тоже ничего не греется. Сейчас эту покажу. Выключил включен